Уважаемые лидеры, дорогие партнеры, дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Ляо Шушин. Я представляю Международный бизнес колледж из И я рад приветствовать всех вас из Китая. ,打 ,打 а сегодня, дорогие друзья, мы поговорим о самом лучшем, эффективном и быстром способе очищения энергетических каналов и поддержания нормальной проходимости, нормальной циркуляции в них. <теклама> Это тот продукт, о котором сегодня и пойдет речь. Называется он биоэнергомассажер <теклама> Фохол. Uh, данный прибор uh, полностью соотносится с основными принципами Шен uh, и также очень хорошо сочетается со всей другой серийной продукцией компании Fouhou и э, придя, так сказать, э, на этот рынок, э, он принес с собой очень много новых преобразований, скажем так, э, партнеры, потребители при помощи этого прибора могут очень быстро достичь желаемого результата, то есть результат приходит во-первых, очень быстро, и во-вторых, очень э, явно. Особенно это касается людей, которые э, не получали быстрого результата от применения переральной продукции комбинации биоэнергомассажера и продукции для внутреннего использования можно гораздо увеличить скорость э, достижения результата. Э э Но перед тем, как перейти собственно к демонстрации, к описанию данного замечательного продукта, я хотел бы еще раз поговорить на тему, в чем же собственно причина возникновения заболеваний, различных патологий с точки зрения китайской медицины. Uh, в жизни у нас очень много подобных примеров. Например, человек достигая определенного возраста, Uh, вдруг uh, начинает меняться, uh, во-первых, начинают выпадать волосы, волосы становятся более сухими, более ломкими, приобретают желтоватый оттенок до Uh, либо ухудшается внешний вид кожи лица, появляются различные пигментные пятна, uh, кожа теряет естественный, скажем так, блеск, становится более тусклой. В 50-55 лет во множестве появляются морщины на лице, в разных местах. У кого-то появляются другие симптомы, это различные боли, например, боли в пояснице, боли в суставах, либо боли мышечного характера абсолютно непонят, по непонятным причинам. 还有, 健忘, 投音, 呃, у кого-то появляются периодические головокружения, 呃, головные боли, 呃, забывчивость, ухудшается память, появляется бессонница и тому подобное. я, и те проблемы, которые я сейчас озвучил, они, в общем-то, достаточно обыденные и повседневные. Но если мы обратимся в медицинское учреждение, обратимся к врачу, то очень тяжело будет найти причину, почему все это происходит, и, соответственно, решить все эти проблемы коренным образом. 特别是应用我们现代西医的手段，可以讲是根本没有办法。呃， более того, те методы, которые используют современная западная медицина, абсолютно бессильны в этих случаях.但是从我们现代，从从我们中国的中医呢，就对这些所有的问题，它有一个明确的解释。но китайская медицина древняя восточная медицина очень просто объясняет возникновение всех этих симптомов китайская медицина трактует это как нарушение проходимости в энергетических каналах нарушение циркуляции ци и крови и как результат э, смещения баланса и ян баланса и и врачи восточной медицины, китайской медицины применяют классические традиционные способы, такие как, например, иглоукалывание, различные виды массажа, например, массаж туйна, аму, гуаша, э, вакуумный бас, массаж. И это дает очень хорошие результаты именно в вот этих вот случаях, когда мы говорим о э, субздоровье или предболезненно состоянии. Но для того, чтобы воспользоваться всеми этими методами, необходимо обращаться действительно к специалисту, который потратил десятки лет на изучение, на владение всеми этими техниками, обратиться в специальное учреждение. <говорот> И команда научно-исследовательского института Фухол долгое время думала над тем, как э, упростить и популяризовать все данные э, методики, достаточно сложные методики традиционной китайской медицины, как сделать их доступными для большинства людей, э, как сделать так, чтобы каждый человек мог воспользоваться ими, но при этом ему не нужно было бы учиться для этого десятки лет. 所以嘛，我们富海公司这个这个独特的产品的研发背景就来自这样的一个情况。И, предпосылкой для создания данного продукта, данного прибора, явились как раз вот эти вот вопросы, эти проблемы.他把我们中国的中医的经络学的知识，以及我们现代生物学的一些知知识，以及电子工程学的一些技术。 Uh, данный прибор представляет собой сплав uh, знаний традиционной китайской медицины древних знаний традиционной китайской медицины и современных достижений в различных областях uh, науки и 呃, пользоваться им тоже очень просто и удобно. 呃, используются перчатки, используются дополнительные 呃, инструменты, выполняются достаточно простые техники, которые тем не менее дают исключительный эффект по очищению, 呃, восстановлению проходимости на энергетических каналах. И это дает очень хорошие э, результаты, если мы говорим о улучшении кровообращения, э, либо э, о решении различных частых проблем э, с кожей, то есть на кожное заболевание. Во всех этих случаях данный прибор дает очень э, замечательный хороший результат. 我把它归纳为几点, 跟大家做一些, 呃, 详, 呃, какими же отличительными особенностями обладает данный прибор, я выделил несколько Во-первых, это достаточно наукоемкий прибор то есть, 呃... В основе его лежат очень серьезные научные достижения. Как я уже говорил, э, в его основе лежат как знания традиционной китайской медицины о меридианах, о внутренних органах, так и достижения э, современной медицины, например, неврологии, да, и э, достижения в других смежных областях науки и техники. На основную технологию, которая примена, реализована в данном приборе, получена, э, получен патент. 这个科学，并且呢，它的科技含量非常高的一台仪器。И данная технология, данный прибор признан авторитетными организациями как научно обоснованная методика восстановления здоровья.啊，第二个特点，这台仪器呢，它的作用非常的全面。 а вторая отличительная особенность ⁇ это универсальность. Данный прибор имеет очень широкий спектр применения. Если мы говорим о здоровых людях, то данный прибор можно использовать в профилактических целях для ежедневного поддержания здоровья. 只要你通过这个仪器用一到两次来疏通你全身的经络，就可以让你永续的保持健康、长寿、美丽。И для здоровых людей одна-две процедуры в неделю это залог того, что человек сохранит здоровье и убережется от различных заболеваний.第二呢，如果说针对一些亚健康的群，比如说你这个人。 呃, если мы говорим о людях, находящихся 呃, в переходном, так называемом состоянии субздоровья, когда 呃, человек не совсем здоров, но тем не менее у него отсутствуют ярко выраженные проявленные заболевания, 呃, в этом случае данный прибор позволяет отрегулировать здоровье и восстановить его и люди это которые уже имеют определенные заболевания, могут использовать его в качестве вспомогательной терапии, то есть принимать медикаментозные средства, лечить свои заболевания и использовать прибор в качестве вспомогательного инструмента для более скорейшего выздоровления и восстановления организма. И кроме того, что при помощи этого прибора можно улучшать состояние своего здоровья, также можно улучшать и свой внешний вид, поскольку он предполагает достижение косметологического эффекта. Поэтому, дорогие друзья, если у вас в распоряжении есть такой замечательный приборчик, это все равно, что рядом с вами постоянно находится профессиональный физиотерапевт и профессиональный косметолог. Поэтому вторая отличительная особенность – это универсальность, широкий спектр применения данного прибора, данного продукта. Следующая отличительная особенность – это его безопасность и его эффективность. 很多人在使用各种设备仪器的时候，都首先就会担心它的安全性。呃， когда люди начинают использовать какие-то приборами, особенно электрическими приборами, их прежде всего беспокоит вопрос безопасности。那么我们这个仪器呢，在啊，在二零二零年做了一个全新的一种升级。这个仪器呢，可以应用我们的充电宝，都可以连接使连接使用。 Uh, прибор третьего поколения ⁇ это улучшенная, модифицированная uh, версия, uh, которая появилась в 2020 году. Uh, например, добавлена такая функция, как работа от портативной батареи, от Powerbank, то есть не обязательно подключение к сети электропитания. Поэтому можно сказать, что он более безопасный, чем обычный смартфон, которым вы пользуетесь. Более того, уделили очень большое внимание всем соединениям, всем проводам, то есть они сделаны из безопасных высокотехнологичных материалов. 学学会这个仪器的操作。啊，接下来的 особенность это то что данным прибором очень легко и удобно пользоваться。那么这个仪器啊，我们首先呢，它的作用的能效果啊，它见效非常快，作用的效果，你比如说你做一台做一次，大约在四十分钟、四十五分钟以左右，你产生的效果，比如说你身体里面排毒啊，排。 и, конечно же, это эффективность. Например, одна процедура, один сеанс, который продолжается 30 до 45 минут, сравним с 10 сеансами обычного массажа. Если бы вы обратились, например, в какой-то массажный салон, по эффективности это соотносится с 10 сеансами обычного массажа, имеется в виду выведение различного рода токсинов и патогенных факторов. Uh, сейчас есть очень популярная процедура детоксикации лимфы. И одна процедура uh, на бионогамассажере способна заменить uh, детоксикацию лимфы в течение 45 минут. Также при помощи этого прибора можно э, скорректировать фигуру, избавиться от лишнего веса, поскольку одна процедура способна заменить э, бег на 6 километров по э, затратам энергии, по потере калорий. Хорошо, И сейчас, дорогие друзья, я хочу продемонстрировать вам несколько простых э, экспериментов с использованием данного прибора. Uh, я хочу обратить ваше внимание, что в геоэнергомассажере третьего поколения добавлена uh, насадка, ультразвуковая насадка для проведения косметологических процедур. И сейчас я хочу... Продемонстрировать ее работу наглядно. При помощи обычно. Это, Это, Это рабочая поверхность насадки. Очень быстро происходит испарение за счет того, что. <音> 那么很多人会问,就是说比如说我们在使用普通的这个日用品化妆品的同时 <音> <这个, 音> 如果你加上这个探头在你的这个脸部的表面来辅助的话它能够让你这个日常使用的日用化妆品呢能够快速的有效地进入到渗透到我们的深层次的细胞 о чем говорит нам данный эксперимент если мы например пользуемся косметикой по уходу за кожей ежедневного ухода то после нанесения данной косметики если мы воспользуемся ультразвуковой насадкой это позволит компонентам косметики очень быстро проникнуть в глубокие свои кожи Далее я хочу продемонстрировать, каким образом данная насадка может воздействовать, каким образом ультразвук может воздействовать на активность клеток нашего тела. А Это обычное пиво. И сейчас я налью его в стакан. Uh, все мы знаем, что в пиве содержится достаточно много различных питательных компонентов. Uh Но точно так же, например, у нас äh, происходит дело и в нашем организме, такая же ситуация Uh, это жидкая среда, uh uh и сейчас данная среда находится в неподвижном состоянии, но если мы поднесем насадку, то мы заметим изменения, каким образом это произойдет более активный процесс. То же самое происходит в нашем теле. Опять же, когда я убираю насадку, движение прекращается. Когда я насадку подношу, то движение начинается бурление. активностью увеличивается. Uh, что показывает данный эксперимент? Когда мы воздействуем насадкой на поверхность нашего тела, когда мы делаем какие-либо массажные движения, мы одновременно воздействуем и на активность uh, клеток uh, нашего организма, повышаем активность. ]这就是 嗯, поскольку используется ультразвук, а ультразвук создает очень 呃, высокочастотные колебания, которые воздействуют и повышают активность. И еще один небольшой эксперимент. Вода в которую мы добавляем немножечко геля для душа. Все мы прекрасно знаем, зачем нужен гель для душа. Для того, чтобы свыть загрязнение с поверхности кожи. И э, обычно гель для душа, он как бы связывает различные загрязнения для того, чтобы было легче их удалить То же самое происходит и с водой Вода немножечко приобретает мутный оттенок И для того, чтобы вода очистилась, необходимо определенное время ]但是大家看一下. No, ]清晨 давайте ]清晨 посмотрим, что произойдет, если мы поднесем ультразвуковой носик. Немного. Очень быстро. Очень быстро. то быстро. Очень Насадка способна сделать и с нашим телом, способствовать выведению различных загрязнений и токсинов нашего организма. Uh, все данные эксперименты вы сможете повторить uh, у себя дома, наглядно увидеть все это, так сказать, в действии, когда у вас будет данный прибор. 所以，从我们这个仪器呢，这个我们的简单跟大家做了几个示范，我们发现它的功能是非常独特的。呃，но о чём я хотел сказать, зачем вообще проводил эти эксперименты для того, чтобы продемонстрировать наглядно продемонстрировать уникальность всех функций, которые заложены в данном приборе.那么很多人会有疑问，它这个仪器真正主要针对于哪些特殊的人群，有更有独特的效果？ очень часто вопрос, кому же прежде всего рекомендуется использовать данный прибор, биоэнергомассажер? Какие э, эффекты э, можно получить в отдельных случаях? До этого я уже говорил, что здоровые люди могут использовать его просто для того, чтобы э, оберегать свое здоровье в качестве профилактики. Люди, находящиеся в предболезненном состоянии, могут его использовать для того, чтобы как можно быстрее восстановить свое здоровье, отрегулировать. И также он может использоваться в качестве вспомогательного терапевтического инструмента для людей, у которых уже существуют какие-либо заболевания. Опять же, для более быстрого восстановления, для более быстрого выздоровления. Но сегодня я хотел бы еще продемонстрировать несколько более наглядных, конкретных примеров, наглядных результатов от использования данного Прибора. Например, люди, у которых такая проблема присутствует, как бессонница, либо периодические головокружения могут почувствовать эффект уже после первой процедуры улучшается сон и э, пропадают головокружения. И такие люди могут э, с первого раза уже увидеть результат. Хочется сказать, <говор> То же самое, если мы говорим о людях с проблемами опорно-двигательного аппарата, различные боли в суставах, в костях, плечевопаточный периартрит, проблемы с позвоночником. Эти люди тоже могут очень быстро увидеть результат от применения данной методики, от применения данного прибора. 他的腰椎就很, 活动能, И такие результаты мы очень часто демонстрировали, когда мы Проводили обучение по использованию биоэнергомассажера, Например, у человека с плечоопаточным периартритом ограничена подвижность и не поднимается вверх рука, но после одной процедуры в течение получаса рука поднимается, подвижность возвращается. Либо проблема с поясницей, когда человек не может наклониться, через 15-20 минут после одного только сеанса человек может наклониться. Uh, также данный прибор дает очень хороший, очень быстрый результат, если мы говорим о повреждениях uh, мышц, о повреждениях мягких мягких тканей, Поэтому, если мы говорим о различных травмах, это могут быть и э, различного рода вывихи, повреждения мягких тканей, мышц, э, данный прибор также дает очень хороший результат по восстановлению, по реабилитации. 啊, следующий Случай применения, где данный прибор очень хорошо себя зарекомендовал, это проблемы с пистательной железой. Зачастую медикаментозное лечение не дает должного эффекта, но при помощи данных процедур можно значительно улучшить ситуацию, особенно если мы говорим об увеличении пристательной железы. И также данный прибор оказывает хорошую помощь при различных гинекологических заболеваниях, ну и, так сказать, женских заболеваниях. Это могут быть и менструальные боли, это может быть нарушение работы эндокринной системы. есть, прибор, и, конечно же, данный прибор будет очень хорошим подспорьем людям, которые хотят улучшить состояние внешнего вид своей фигуры либо внешний вид кожи лица. И что показательно, с момента выхода данного прибора э, за два года э, данный прибор завоевал любовь и признание огромного количества наших э, партнеров и наших пользователей. Очень часто проходят различные мероприятия, направленные посвященные данному прибору, который проводят также специалисты бизнес-колледжа, где тут же в зале демонстрируют все его э, уникальные свойства э, на гостях мероприятия. Но, конечно же, очень счастливый вопрос, особенно, который мучает наших новых э, клиентов, наших новых партнеров, если данный прибор все-таки окажется у меня, какие э, гарантии, какую поддержку оказывает мне компания в этом случае? Итак, первое, что в принципе не нужно пояснять, это то, что при помощи одного прибора, который будет у вас дома, в семье, Uh, вся ваша семья сможет сохранить свое здоровье, либо улучшить состояние своего здоровья. Uh, Следующее. Uh, Приятная особенность в том, что если вы приобретаете данный прибор, вы автоматически становитесь вип партнером компании и, соответственно, получаете э, много различных привилегий в виде э, продукции компании и так далее, доступные VIP-партнерам. So, Uh, естественно, таким образом вы становитесь как бы официальным представителем компании и получаете все uh, новости быстрее других, а компания постоянно uh, производит и выпускает что-то новое. И новейшая продукция, которая периодически появляется в компании, тут же оказывается в вашем распоряжении. И, конечно же, для людей, ориентированных на развитие бизнеса э, в компании, это очень хороший инструмент по расширению, по улучшению показателей своего бизнеса. И, конечно же, если вы занимаетесь развитием этого бизнеса вместе с компанией, то вы получаете помощь и поддержку и от руководства филиалов, от руководителей представительств и от руководства компании, в том числе и бизнес-колледж. Поэтому, дорогие друзья, данный продукт это не просто возможность улучшить состояние своего здоровья, это еще и возможность начать свой собственный бизнес, в развитии которого вам будет помогать компания, вам будут помогать филиалы, вам будут помогать представительства и лидеры. Конечно же, когда вы покупаете этот прибор, компания описуется научить вас пользоваться этим прибором и отправляет своих специалистов международного бизнес-колледжа для проведения различного рода обучения, различного уровня обучения по использованию виброэнерготерапии. <уществует> В Международном бизнес-колледже большое количество специалистов как в области традиционной китайской медицины, так и в области поддержания здоровья культуры Яншэн, которые периодически проводят обучающие мероприятия различного уровня, для различного уровня подготовки наших партнеров. Например, и ,正对 ,正对 если мы говорим о биоэнергомассажуре, то в настоящий момент проводится обучение базового уровня и продвинутого уровня. Если вы пройдете данное обучение, это будет залогом того, что вы овладеете техниками, которые способны при помощи которых можно регулировать состояние в наиболее частых случаях, при наиболее распространенных отклонениях от нормального состояния здоровья, при наиболее распространенных заболеваниях. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз повторю, что покупая данный прибор, вы фактически получаете шанс, во-первых, оставаться здоровым, поддерживать свое состояние здоровья, улучшать его день из-за дня, и, во-вторых, вы получаете возможность развиваться в этом бизнесе вместе с компанией «Фухолл».